Друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике я расскажу вам о том, как наносить вот такую декоративную штукатурку российского производителя фабрики Бильведер серии Аксанит, что для этого понадобится и сколько по времени эта вся процедура у меня заняла. Я закончил первый этап. Первым этапом я наносил базовую краску. Базовая краска заколирована в такой же цвет, в какой и заколирована сама декоративная штукатурка. Для чего она нужна? Это обычная краска, которая служит подложкой под декоративку. Так как декоративка может быть тонкослойная, и чтобы э, то покрытие стен, которое перед декоративкой было сделано, а это может быть белая, зеленая или голубая, к примеру, краска, чтобы она просто через декоративку не просвечивала. Потому что мазки будут идти в хаотичном порядке, да, и где-то могут быть прострелы. Чтобы этих прострелов не было, наносится именно первый базовый слой. Сейчас я буду закрывать пол укрывной пленкой, проклеивать все стыки и примыкания пола потолка и плинтуса малярным скотчем, чтобы просто это все дело не заморать. И наносить непосредственно саму декоративную штукатурку. У меня все готово для нанесения декоративной штукатурки. Декоративная штукатурка у нас тонкослойная, с добавлением вкрапления золота. Не знаю, видно вам сейчас или не видно. Наносится она кельмой, то есть различными хаотичными движениями. Будем так сказать, на вкус художника, который наносит непосредственно данную декоративную штукатурку. Я закончил наносить первый слой декоративки, сейчас она у меня подсохнет 3-4 часа и я буду поверх первого слоя наносить второй слой декоративной штукатурки. Для чего это необходимо? Чтобы создать глубину вот этого рисунка, который сейчас у меня на стене получился. Плюс ко всему, чтобы подправить какие-то мазки, какие-то мазки можно сделать более крупными, какие-то мазки можно сделать более мелкими. И от этого будет зависеть вся полнота картины. Ждем 4 часа и продолжаем. Наносится, как я все сказал уже, кельмой. Движение, будем говорить, хаотичное. А после того, как вы нанесли состав, Потом вы его начинаете втирать. И от направления получается кельмы, да, вверх-вниз или право-лево, у вас получается разнообразие вот этого рисунка. Все очень просто. Для того, чтобы выполнить работу по нанесению данной декоративной штукатурки, мне понадобится сама декоративная штукатурка и базовая краска, которую я буду наносить. На первый слой также мне понадобится малярный скотч укрывная пленка малярный нож и перчатки также понадобится маленький шпатель и кельма ванночка для валика маленькая кисть большой и маленький валик телескопическая вот такая палка для того чтобы насадить валик на эту палку и не прыгать со стремянкой чтобы прокрасить стены от пола до потолка на все вышеперечисленные инструменты и укровные материалы у меня ушло 1100 рублей. Естественно, декоративная штукатурка в этот счет у меня не входит. Декоративная штукатурка, стоимость базовая получается у нее где-то 600-650 рублей. У меня здесь 11 квадратных метров. Затраченное время на данную стену у меня полтора дня. То есть первый день. Я укрыл базовый слой краски, дал ему высохнуть 24 часа, после чего за второй день я нанес эту декоративную штукатурку с перерывом в 3 часа в межслойная сушка. Кстати, небольшой лайфхак. Кто занимается непрофессионально покраской, а именно в бытовых условиях, чтобы не морать лоток для валика, можно его завернуть просто в пакет. После всех работ достать из пакета у вас будет